Добрый день, я Саша любимого ведущая русского радио, я рекомендую компанию, команду «Центр Клин», потому что вот посмотрите, мой чудесный балкон с чудесным видом, и очень хотелось сидеть здесь и кайфовать просто от жизни, и спасибо ребятам, потому что помогли, иначе я бы здесь, наверное, скончалась на этом же балконе, если бы я его мыла. Спасибо вам большое.